Уважаемые коллеги, всем доброе утро. Наконец, на Санкт-Петербурге установилось небо нормального серого цвета, и мы можем успешно освещать вопросы нашей конференции. Я надеюсь, что наша сессия будет достаточно успешной. И первое, с чего бы я хотел начать, уже много говорят все время о микросоветной нестабильности, и я, собственно, специально поставил вопрос сразу на голосование, чтобы выяснить ваши отношения. И, на мой взгляд, это достаточно такой интересный вопрос. Когда необходимо тестировать ММР, МСА, при этом, ценой толстые кишки. Я прошу проголосовать, вы это либо на биопсийном материале перед первичной постановке диагноза, либо на операционном материале перед назначением адювантного лечения, либо на метастатическом материале. Вопрос такой интересный, да, на самом деле, как все понимают, однозначно ответа не имеет. Спасибо большое, на самом деле очень интересные результаты к сожалению, не особо коррелирует с реальной практикой. да, То есть э, виртуально, я так понимаю, что все понимают, что вроде бы сразу необходимо тестировать MSI, но, к сожалению, нередко мы выявляем то, что тестирование происходит лишь на операционном материале, иногда, к сожалению, вообще постфактум, когда уже использовали самые разнообразные линии лечения, когда ничего не получается, и тогда начинают думать, а может быть, действительно, опухоль была микростабильность. Но хорошо, что действительно, что подавляющее большинство считает, что в самом начале необходимо производить данные тестирования. Ну и теперь мы, собственно, переходим уже непосредственно к самому докладу. Я буду освещать предиктивные факторы, а именно предскажешь эффективность лечения, терапии и, конечно, поговорим о микростритной нестабильности. Несомненно, упомянем, как раз и раз бира в мутациях, да, которые уже вошли в рутинную практику. И на самом деле они очень неплохо сочетаются с микростритной нестабильностью. Да. И, собственно, даже наши коллеги 62-й больницы... Хороший такой термин сделали. Кирас пожирает MSI, да, а бираф, наоборот, может быть использован как для уточнения спорадически или наследственной MSI. Ну, два слова, скажем, буквально хер 2 и НТРК. Но перед тем, как перейти уже непосредственно к молекулярным да, маркерам, Тестирования. Я бы хотел отметить все-таки э, достаточно важную роль классической морфологии, да, потому что все-таки Т3 и Т4, э, разница от прогноза и разница тактики лечения, несомненно, значительно варьируется в результате данного результата. И, конечно, все больше и больше внимания относится к молекулярным маркерам, но все-таки классическую морфологию необходимо помнить. И вот, например, в моей диссертации я нередко отмечал результаты, когда подавляющее большинство опухолей отмечалось как ПТ4. А в дальнейшем при пересмотре они оказались ПТ-3. Да, это, конечно, уже, собственно, ПТ-4 отличается значительно худшим прогнозом. И в основном, даже если это вторая стадия, то при Т-4 все-таки больше склоняет химиотерапии. А разница заключается в том, что просто не совсем внимательная оценка морфологической интерпретации. И, к сожалению, я повторюсь, молекулярная патология... Периодически начинает вытеснять классическую морфологию, что, конечно, делать нельзя. Ну, когда мы говорим о предиктивных факторах, мы, конечно, не можем не, упомя не упомянуть иммунотерапию. И в плане э денкрастома толстой кишки, конечно, здесь основную роль играет микросплет стабильность состояния генфрепарации инспаронуклеатия ДНК. Остальные все маркеры значительно меньше значения играют. Э Но ну, разве что при уже полоскоклеточном раке. Э анального канала, да, там может ассоциация с вирусами, ну, тоже в процессе изучения, и, несомненно, может также играет роль. Но основное – это, конечно, микрослитная стабильность, о которой мы уже говорили, и, собственно, еще 25 мая 2017 года, да, терапию показали, что для любого, для любого типа опухоли, если есть МСА, то она чувствительна к терапии. Было отдельное показание непосредственно к самой толстой кишке, если имеется ДМР, МСА. собственно, вообще, в принципе, с этой на толстой кишки, по сути, началась, наверное, клиническая история Микроцицелитой нестабильности. Вот это вот исследование 2017 года на 1219 опухолях, которое показало, что при толстой кишке, несомненно, часто встречается данный феномен, один из самых частых локализаций аденокрасом толстой кишки выявляется данный феномен. И, собственно, все опухоли, у которых наблюдалась микроцилита нестабильность, достаточно неплохо отвечали на иммунотерапию. Ну, что по поводу толстой кишки, действительно, тестирование ММР-МСА рекомендуется всем больным раком толстой кишки. Во-первых, это, это связано с синдромом Линча, который необходимо скринировать, да, и у пациентов, особенно молодого возраста. И как раз тестирование ММР обладает такой возможностью. Ну, и во-вторых, собственно, локализованная формы, да, вторая стадия, если имеется ММР-МСА не требует в дальнейшем предназначение адювантного лечения в случае наличия микроцветной стабильности. Идут вопросы по поводу третьей стадии, какую, какую правильную схему выбрать, если есть ммр ну и когда диссеминированная форма также играет значение. МСА, согласно рекомендациям на 2012 года, возможно исследовать двумя способами, также имеется третий способ секвенирования следующего поколения, но пока он в рутинную практику не вошел, мы, конечно, в основном оперируем двумя способами, такие как иммунгистохимия и ПЦР. Иммунгистохимия 4 маркера, если один из маркеров выпал, то опухоль считается нестабильной, ПЦР две вот таких нуклеотидных последовательностей, МСА, если больше, равно двух маркеров срабатывает. Надо, я этот слайд часто демонстрирую, потому что все-таки имеются некоторые споры, но все-таки есть рекомендации ESMO действительно 2019 года, которые говорят, что первый метод, который должен быть использован для исследования МРМСА, это иммуногистохимия. В случае сомнительных результатов при иммуногистохимии необходимо использовать ПЦР-метод. Конечно, в идеале необходимо в случае подбора терапии использовать сразу два метода. И что важно, на мой взгляд, в этих рекомендациях 2019 года, богу, было введено правило, что МСА и ЛАУ да, термин не должен использоваться. Этот термин относился... ПЦР-методу тестирования микростритной стабильность, когда срабатывал один праймер, да, и, соответственно, вводил некоторых диссонансов клинических врачей, потому что никто толком не понимал, что с этим делать. Ну, вот МСОВА в настоящее время больше не должен использоваться. Это группа, если срабатывает только один праймер в ПЦР, то это относится к микростритной стабильным опухолям. Два слова, что такое микростритная стабильность. Да, у нашей сути, ДНК есть вот эти вот последовательности в различных участках периодические повторы, и, собственно, когда происходит удвоение ДНК да, в результате митоза нередко происходит инсерция дополнительных кадонов. И если система репарации неспаринуклеотидов ДНК нормально функционирует, то эти инсерции устраняются, и в результате нет никаких нарушений микростритно-стабильного опухоль. Если же данные инсерции накапливаются, система репарации не работает, да, то этих собственно, последствий нарушенных становится все больше и больше, количественных антигенов все больше и больше. Это, собственно, по сути является микростеритной нестабильностью. То есть опухоль с большим количеством женеоантигенов, по сути, то есть, нарушение системы репарации неспаренных фунератидов ДНК, ДММР, является причиной, а микростеритная нестабильность в высокой степени является следствием. Именно поэтому нередко... Объединяют данные понятия, и, собственно, зачастую пишут dmmr дробь Потому что это достаточно тождественное, тождественное значение. И имеется как спорадическое нарушение систем препаратов, так и наследственное. И, собственно, наследственная форма синдром Линча. И синдром Линча он по-другому еще называется неполипозный, наследственно-неполипозный рак толстой кишки. И Поэтому, исходя из этого, понятно, что при синдроме Блинча чаще всего локализация как раз при толстой кишке. Чем опасен данный синдром? Во-первых, риск возникновения рака толстой кишки, как вы видите, 82% до достижения 70 лет. Ну, собственно, и других раков, да, на втором месте стоит рак матки, на третьем – желудок, яичник, глиобластомы, на самом деле могут быть восходящие пути и так далее. Поэтому, несомненно, синдром Личи необходимо скринировать. И это еще одно из показаний, что микросоветная нестабильность, конечно, должна анализироваться у всех пациентов, да, и в особенности, когда молодой возрасте. Вот по нашим данным, нарушение МРВД на коррекционном толстой кишке – 8%. У нас около тысячи уже обработанных результатов. По данным литературы 15-20%, но это многочисленно уже обсуждалось. Почему так? Потому что у нас все-таки особенно популяция, и чаще всего у нас болеют более молодые пациенты, не доживают просто банально до своего рака, а спорадические все-таки масса – это присущи для более пожилого возраста. Поэтому, собственно, статистика у нас раза в два ниже по сравнению с мировой. Что надо отметить еще, у нас было отдельное исследование, у нас есть... Достаточно много материалов поступает из регионов. Из регионов нам как раз в основном шьют не первичные материалы, а когда уже развились метастазы, метастатическая форма. И надо сказать, что при метастатической форме, конечно, МСА встречается значительно реже, значительно. То есть по данным литературы это 3-4%, но по нашим данным меньше 1%. И вообще, на самом деле, это единичные наблюдение. Буквально два года назад я еще вообще не мог похвастаться ни одним наблюдением. Но в настоящее время где-то около пяти наблюдений наконец-то выявили, которые от кишки распространенные. Поэтому, конечно, при распространенной форме МСА необходимо, конечно, тестировать, но надо всегда понимать, что это искать, как, как искать его в стуги сена. Гистологическое строение масса дефицитного рака в основном характеризуется низкодифференцированной лимоцинозной формой, То есть в данном случае гистология может быть предиктивным параметром, да, предсказывающим, что предсказательным да, параметром, который может подсказать, что эта опухоль действительно с высокой вероятностью является микрослитной нестабильной. Ну, Гистохимическое исследование достаточно простое. Всегда есть внутренний контроль, позитивная реакция в строме, в нормальных железах. А вот синее окрашивание ядер – это как раз выпадение экспрессии. Да, вот на данном слайде феномен, это синдром, пациент с синдромом Линча, у него, э, у них иногда как раз бывает самые разнообразные выпадения. Здесь выпали сразу обе системы подразновидности. Даем СА6 по МС2. Синие ядра это как раз выпадение данных маркеров. Что бы я хотел два слова сказать о гетерогенности, да? Это на мой взгляд вообще самая интересная тема в онкологии. И гетерогенность ММР, э, ММР собственно, не обошла данная судьба, и, и в толстой кишке также наблюдается. Не так часто по данной литературе, всего 1,4% случаев, но на самом деле, э, на мой взгляд, может быть, мы не так внимательно это смотрим, потому что мы начали вообще гетерогены с ДММР смотреть на атомной эндометрия, и начали, у нас совпали сначала с данной литературой, тоже было где-то меньше 2%, но сейчас, когда мы начали пристально анализировать, этот процент уже поднялся до 4%. При толстой кишке я раньше думал, что гидроагенции также нет. Но вот я вам сейчас продемонстрирую одно наблюдение, которое, на мой взгляд, очень интересно, которое как раз показывает, что, наверное, надо более внимательно относиться к данному явлению. Вот, пожалуйста, на данном слайде вы наблюдаете метастаз колоректального рака в лимфоузел. Вот на лен... <coughs> Это серийные срезы. И вы видите две, ну, два фокуса опухоли. Да, один чуть побольше с некрозом, второй чуть поменьше. И наблюдаете а, экспрессию да? экспрессию ПМС-2 на правой части слайда, и увидите, что часть опухоли имеет выпадение экспрессии, да то есть позитивная реакция в строме, негативная реакция опухоли, а часть опухоли имеет сохранную экспрессию ПМС-2, то есть метастазировало одновременно два клона. Да, к сожалению, это вообще разрушает несколько наше понимание, потому что в основном мы считаем, что метастазирует хотя бы в лимфоузел, да, в один, один клон. А, ну, то есть разные лимфузы, разные органы, мы, мы допускаем, да, что метастазировать могут быть разные клоны. Но на данном слайде вы видите, что в один лимфузов сразу два клона. И, конечно, это проблема, в особенности, если мы тестируем, тестируем ПЦР-методом, то вы никогда не увидите эту гетерогенность, потому что, ну понятно, это все гомогенизируется, собственно, и получится опухоль микроэкстрит нестабильный. Потому что здесь преобладает микростритная нестабильность, и, естественно, мы видим микро... и мы, естественно, не выявим вот этот клон микростритно-стабильный. Я думаю, пока это, конечно, спекуляция, это надо в дальнейшем изучать. И таких исследований, к сожалению, мировых пока достаточно мало, потому что действительно очень многие исследуют ПЦР-методом микростритной Но, на мой взгляд, это очень интересное явление, которое может обуславливать резистентность да, в, ря в ряде случаев как раз пациентов. Потому что ну, просто есть второй клон, который микростритно-стабильный, и который по ЦР, я повторюсь, не поймается. Ну и буквально несколько слов я хочу сказать э э о других да, маркерах ХЕР2, преданных карциномет толстой кишки. Вот по данной литературе 26% имеет сверхспоризи ХЕР2. Конечно, это не такой простой маркер ХЕР2, как при случае там желудка или э, молочной железы, все достаточно понятно, что с ним делать. Но все-таки мы на самом деле постепенно включаем в постоянную панель хер 2 при толстой кишке, и на мой взгляд, это не так сложно это выполнять. И периодически вот выявляем такие картины, да, вот вы видите нормально, слизь толстой кишки, опухоль и хер 2 3 креста. Все-таки это может играть определенное значение. Да? Есть исследования, которые показывают, что именно двойное ингибирование хер 2 все-таки может оказывать определенное значение. Поэтому ну, не лишним определять, это не самый дорогой маркер а и в панельф вполне возможно добавлять к стандартным Keras, раз Beraf, MSI и HER2. Да. И два слова буквально об НТРК, приколы ректальном разнообразные данные. Но все они склоняются, что если, конечно, мы выявим НТРК вдруг, то, несомненно, это поможет, да, и это будет очень эффективное лечение. Другой вопрос, что, конечно, опять-таки искать, как искать иголку в той в стоге сены, причем еще сильнее, да, если там хотя бы полтора процента, то здесь совсем ниже, меньше 1%, мы, если честно, еще ни разу не выявили вообще ни одну толстую кишку с НТРК-позитивной, НТРК но хотя пытаемся. Но опять-таки химически НТРК скринировать не так уж не так уж сложно, и добавление, добавить этот маркер в принципе не представляет особого особой сложности. Что бы в итоге я хотел резюмировать? ммр маса является предиктором эффективности иммунотерапии при данной коронавирусной да, достаточно банальные вещи. Но, конечно, гетерогенность да, – это вызов, наверное, для нас, да, и нельзя ее упускать из виду. Я думаю, надо изучать в дальнейшем, что же с этим делать. Кир-2-НТРК – редкие предиктивные марки при ковриктальном раке, но при выявлении которых может быть назначен достаточно эффективный лечение. Спасибо за внимание.